Итак, всем здравствуйте! У микрофона Алексей Федорцов и сегодня видео про то, каким образом вы можете усилить ваш Яндекс Директ целевыми контактами пользователей, ваших потенциальных клиентов. Давайте на примере перейдем в какой-нибудь рекламный кабинет одного из наших клиентов и посмотрим, что мы можем сделать. А, рассмотрим, наверное, Аккаунт, в котором мы добавляли контактные данные и конкурентов, и пользователей в Яндекс.Аудитории. Если вы ранее еще не работали с Яндекс Яндекс.Аудиториями, рекомендую присмотреться, потому что это очень важный инструмент, который может вам помочь. Яндекс Аудитории просто набираем, переходим в Аудитории. И вот вы в Яндекс Аудиториях на своем аккаунте. Давайте посмотрим, какие здесь у нас есть Яндекс Аудитории. Рассмотрим на примере, что вы можете использовать и так далее. А, смотрите, здесь посредством нажатия кнопочки ⁇ Создать новый сегмент ⁇ вы можете выбрать данные, которые могут вам пригодиться. Таким образом, вы можете ограничить, выбрать вашу потенциальную аудиторию по геолокации, загрузить данные из CRM-систем, так называемых здесь, либо ID мобильных устройств, если вы понимаете, о чем речь. Данные CRM – это email и телефонные номера. Просто загружаете XLS-файлом, который вам предоставляет Яндекс по умолчанию как пример. Вот. Подробнее о требованиях файла. Здесь вы можете скачать пример файла и как он выглядит. Здесь подробно пишется о кодировке и так далее, как оно должно правильно загружаться. Если вы ранее не загружали, внимательно изучите этот мануальчик Потому что есть свои нюансы по загрузке аудитории. Сначала у вас однозначно может не получаться. И в Яндекс аудиториях очень сильно идет отличие по сравнению с ВКонтакте и с тар... Тар... рекламным кабинетом в Фейсбуке. И даже с рекламным кабинетом MyTarget. То есть у них все по-своему, по-особенному. Перейдем к примеру. В данном примере мы исключили конкурентов. Из показов от слова совсем, каким образом мы их сюда собрали. Здесь вы видите, что Ахват 2121 пользователей мы загружали их файлом. Это было еще 21.01.2020. Что мы сделали? Мы выгрузили базу телефонных номеров Авито, тех, кто занимался продажей желези, а, спарсили а, всю а, базу конкурент, конкурентов ВКонтакте, спарсили их контактные номера телефонов. Все их добавили в эту базу и загрузились сюда. Получилось 2121 человек, который занимается в принципе желузи на тот момент. Понятное дело, что аудитория меняется с течением времени, и надо кое какие данные подгружать. Но в целом этого более чем достаточно, чтобы конкурентам не показывалась ваша реклама. И мы их исключаем из показа от слова совсем. И те самые недобросовестные клики, которые частично возвращаются Яндексом, они теперь будут гораздо меньше. Далее. Ну, что касается отдельных геосегментов, которые вы можете выделить. Допустим, в этой аудитории мы использовали геолокацию полигоны. То есть очертили радиус и сказали Яндекс Директу искать пользователь именно в этих локациях, потому что там находятся новостройки. А в большинстве случаев заказчики на железе и рулонные шторы, это новостройки. Когда идет процесс а, мебелирования, а, небольшого косметического ремонта, как правило вспоминают о шторах и железе. Также есть а, здесь данные, которые выгружены из э, рекламных кабинетов а, то есть вы можете искать похожую аудиторию загрузив сюда сегмент пользователей и создав на его основе сегмент похожих пользователей как это выглядит в натуре вы за все время работы рекламных кампаний выгружаете все телефонные номера и мэйлы которые у вас оставили пользователи После этого загружаете их в Яндекс.Аудитории и создаете сегмент похожих пользователей. После этого настраиваете таргетинг рекламных кампаний именно на этот сегмент, исключая все остальные. И рекламная кампания работает у вас только на тех, кто максимально похож, со степенью похожести, естественно, на тех пользователей, которые уже совершил конверсию, либо заданное вами действие на сайте, либо в другом каком-то вам источнике. На этом короткое видео. Закончено. Я думаю, вы поняли, что Яндекс аудитории максимально эффективный инструмент, если вам есть с чем работать. И даже если вам нет с чем работать, вы всегда можете исключить конкурентов. Либо, пользуясь парсингом таких вещей, как DoubleGIS, Авито, ВКонтакте, выгружать базу потенциальных клиентов, если вы работаете с B2B. Если вы работаете с B2C, с физиками, подаете им то надо идти методом исключения конкурентов. И это будет максимально эффективная стратегия, если у вас нет своей базы на данный момент. Так, с вами был Алексей Федорцов. Если есть вопросы, обязательно задавайте в комментариях к этому видео, я отвечу. Либо пишите напрямую мне в ВКонтакте, либо в WhatsApp. Контакты с ссылочками будут в описании к этому видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых видео!